Я Непович Игорь, бывший студент Брестского государственного университета имени Пушкина, исторического факультета на специальности археология. После событий 5 марта, когда в Бресте анархисты взяли на себя инициативу в проведении протеста против декрета номер 3, в этот же день мне вечером позвонили из университета и сообщили, что уже стоит вопрос о моем отчислении, и завтра утром мне нужно будет прийти в деканат. О моих анархических взглядах в университете знали после того, как в первом семестре Брестский ГУБОП устроил у меня обыск в общежитии. В этот же вечер, 5 марта, ко мне в дом ломилась милиция. В университет и в общежитии я не пошел, потому что был уверен, что меня там ждет милиция и меня заберут. Я не являлся на учебу несколько дней в надежде переждать показательные репрессии. Вернувшись на учебу в четверг, 9 марта, Буквально через 5 минут, как я переступил порог университета, меня, на меня одели наручники и э, отвезли в Ленинское РОВД. После чего отправили на суд, где свидетелем против меня выступил участковый Гришков. И мне дали 10 базовых. В пятницу, придя в университет, мне сообщили, что уже в понедельник ректор подпишет приказ о моем отчислении, якобы за пропуски, которых у меня насчитали около 30 часов. Хотя я знаю ребят, у которых пропущенных часов насчитывали больше 200-300. Их никто не отчислял. В этот же день в университет пришел милиционер и вручил мне повестку на профилактическую беседу. На которую я, естественно, не пошел, так как такой беседы не существует в принципе. Нигде в законе о профилактических беседах и подобных повестках не написано. Из-за того, что репрессии возобновились, начались новые задержания, а уже отсидевших активистов отправили на суд повторно, я не явился в понедельник в университет, потому что был уверен, что меня там ждут. И из университета начали звонить моим родителям, один раз даже ректор, лично звонила моей матери. И разговаривала с ней на повышенных тонах и в грубой форме. Интересовались, где я, говорили, что меня не отчислили, но вот если я не явлюсь до 15 марта в университет, а 15 марта в Минске как раз проходили протесты, то тогда меня точно отчислят. В четверг, 16 марта, только переступив порог общежития, за мной сразу же пришли сотрудники Губов. Разговор у нас с ними не получился, и сфотографировав мое лицо, меня отпустили. Зайдя в университет, я узнал, что был отчислен еще два дня назад, во вторник, 14 марта.